Всем привет, друзья! Пришли мы в огород. У нас новое хозяйство. Опять новое хозяйство. Дети теперь принесли. Смотрите. Сегодня дождь прошел. Трава сырая. Пробежалась. Смотрите, у меня трава. Все заросло. Кошмар. Четыре котенка, один мальчик и три девочки. Кушать хотят. Сейчас суп, суп принесла. Вчера ночью. Суп Принесла котяткам. Вчера больше сварила, и как они у меня будут супец кушать, баночки такой. Сейчас хлебушек накрошу, подождите, подождите, он горячий супик, уп, уп, уп. горячий, горячий, горячей, молоком. Вот такой супик им сделала. Короче, с нашего дома, э, с подвала там выкинули этих котят. помаша не знаю, куда делась. В итоге девочки у меня пришли домой и говорят, мама, там котятки, давай посмотри. Ну что, мы вышли, посмотрели с Андреем. Ну давай, забрали к себе. И вот они у нас прижились, кушают. Вначале первых два дня вообще ничего не умели кушать. Молоко в козе давали. И начали с молока А теперь мы кушаем кашу Вчера рисовую кашу им принесла Сегодня супик вот с хлебушком Кушай, кушай, кушай, куда пошел Вот это мальчик, самый маленький мальчик Вот это три девочки Очень красивые, пушистые они будут Вот Сегодня Ой Баночку уронил Сейчас Андрей пошел бяшку выводить С маленьком. маньку сейчас подоет Что-то у меня... У меня Андрей сейчас э, на работу ездит с, э, с Димой. Дима в городе. Приехал на выходные. У меня Бяша ведь в наглую уложил меня на землю. Рогами упал. А? Вот здесь она. Вот. Короче, этими рогами меня уложил. Ладно, рога не прямо идут, да? А у него в разные стороны. И вот это, этими рогами меня придавил так. Я как крикнула, он у меня... Убежал потом Я аж испугалась Фарида была, девчонки были Они понять не могут Мам, говорю, что ты там кричишь Я говорю, Бяша меня уложил И вчера Андрей вот а, Заводить пошел Он рогами прям идет на него По рогам как настучал, говорит, все Побежал домой вот Бывает у него такое, прыгает на нас Не знаю, я его накажу Дня два не буду выпускать А потом он опять утихомириться. Главное, стою, жду, когда он покушает, там, на обрыве, на обрыве. Я внизу стою, он он сверху. Вот он как рванул на меня и уложил этими рогами. Я говорю, ты представляешь, Я говорю, да, если бы эти рога были бы прямо. Он же меня воткнул бы этими рогами. Прям вот сюда, вода Фиганул. Вот. Вчера день стирки было. Сегодня с утра постирала. Дежурство стало с утра пораньше. Сейчас буду готовить, пришла э -э, за огурцами, за помидорами, буду это салат сделаю, э -э, скумбрию пожарю, фрошки сварю. Вчера вечером я к ночи, ну до 10 часов вечера суп сварила, борщ, борщ стоит еще, пускай в холодильнике стоит, ничего страшного. Но выходит паразит такой. Короче, вот как-то так, сейчас пойду поросенка кормить, куром дам. Пока Андрей его вон, выводит. Посмотрите они у нас. ха ха, -ха малыши, карандаши. Затики наши. Ну, а мальчик наш маленький. Васька к ним подходит. Они шипят Ш -ш -ш -ш, на него. Ладно, пойду покормлю. Потом надо собрать. Я огород покажу. Огород у меня зарос. Смотрите, друзья. Огород зарос. Страшно зарос. Не успеваю, не успеваю. Мне еще на поле надо идти. О, кошмар. Андрей уедет завтра. И это. Дай бог Фарида пускай смотрит за Даринкой, чтобы мне успеть все это сделать. Не знаю, насколько хватит. Должна, должна успеть. Вчера здесь траву оборвала, убрала ретиск, шпинат, переросший, все выкинула. Вот. Ну, короче, как-то так, друзья, как-то так. Так, друзья, пошла я кормить кур. Ну выпустила. <с <с Пошли, пошли, пошли, пошли! А, дикари вы-то! На-на-на-на, успокойтесь! Дурдом! Топщите друг друга! Олегу не выпускай! Ай, не запускай! что ты ты-то? Чё орёшь? А, крутышка! Кушай, кушай, маленькая, кушай. Так, вот, наливаем. печка то пришел, нет, там бегал. Много, что ли? Нормально. Нормально. Не надо до конца. Всё. А, а, а, а, точно прибежал. Он там был. А вам салат надо отдать, да? Сейчас салат да. Они салат очень с ума сходит, по ним любят. Ой, вы-то рыжие стали мордахи. Салат доедают ее. Гусь. Надо еще посеять. Так, базелик надо взять. Любсы. На? Рига, рига, рига, рига! Рига, рига! Они с ума сходят по салату вообще. Ещё на один раз есть им? Да. Ладно, теперь огурцы помидоры. комедоры. Чистятся, умываются и играются теперь мелкошно. Во! Один всё на руки просится. Рыжий лапы. Куда на спину лезешь? Иди чистя. Рыжие морды, рыжие лапы. А ну поехали. А ну. ну что, друзья, я поставила жарить рыбу, кумбрию. Вот она. Мы сейчас поели борщец, который я вчера вечером варила, наварила. Вот сейчас остынет он. Я его в холодильник поставлю. Поставила воду под рожки. рожки. Газ горит, горит. Так. Салат буду делать. Делит мой любимый. Огурцы, помидоры вот. И зеленый лук. Ну лук вроде ничего такой, да, нормальный. Ну вот, друзья, я приготовила обед. Нажарила рыбу. Базилик здесь у меня. И свежий, и прожаренный. Смотрите, он такой хрустящий. М -м -м, обалденный. Так, сделала салат. Здесь шире, не нарезала. Ладно. Кому попадет, тот счастливчик. Короче, лук просто. Без зелени, без ничего. с Майонез, который я вчера сделала вечером. Свежачок. Э -э Зеленый лук. Огурцы, помидоры, так, рожки. что положить? Можешь кушать? Попозже, мам. Попозже. Мам, я хочу такую песочку. Тогда Подай. я салат в холодильник поставлю, чтобы охладился. Да? Вот? Мам... Да. Мама, Будешь салат? Мам, я хочу такую песочку. И я хочу вот эту песочку. А вот mm -hmm. сад сделать. Какой а вот там насадки. Угу. А мне вот этот, вот этот Хорошо, давай красотки. Можешь попробовать? А мне вот я... угу. этот. Уберу я пока в холодильник. М -м. Вкусно? Вкусно. положить. С рожками будешь? Хм, угу. Давай. А рыбу будешь жареную? А рыбу жарину будешь? Не хочешь пока? ты так кушала супик сейчас. Помидоры, вон на Сейчас я ей рожки положу. Рыбу потом покормлю. Я мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Дайте Ой, мама, я полюсь. Я буду поедать. Да. Встал сразу. Красавчик, красавчик ты у нас, да?